Друзья, если вы едете на автомобиле, либо просто путешествуете, петля глисона это незаменимый помощник. Потому что нагрузка, допустим, ходите с рюкзаком, либо едете за рулем, либо просто сидите, у вас идет компрессия позвонков. И взяв петлю глисона с собой в дорогу, либо дома занимаетесь, повесили ее на сук. Перед этим обязательно делаем разогрев шейных позвонков. Обязательно. Крутим головой, суставы, плечи. Обязательно. И только потом начинаем заниматься. Как это одеваете? Удобство нашей петли в том, что ее можно одевать одному, самостоятельно заниматься. Выравниваем и присаживаемся. Все, создаем натяжение. Люди спрашивают, сколько висеть. Да не висеть, просто сначала начинайте вытягиваться по 15 секунд. Когда вытянулись, сами себя поднимаете наверх, отстегиваетесь и ложитесь в горизонтальное положение. Заказывайте петлю глисона и будьте здоровы!